Привет, барабанщики! К нам пришло множество интересных вещей для вас. Смотрим, что у нас сегодня есть. Прежде всего, самая необходимая для барабанщика вещь – барабанные ключики для настройки вашего стафа. Есть более простые вариантики. Вот такая вот. В разных цветах. Четыре расцветки. Есть подарочные варианты. В серебристом и бронзовом цвете также пришла очень необходимая вещь для домашних или не очень домашних репетиций но чтобы не напрягать себя и окружающих у нас есть демпферы здесь демпферы на каждый из барабанов и вот такой вот мини демпфер на бас-бочку так что у нас еще есть есть наклеечки Опять же, на бас-барабан под двойную педаль, под одинарную, в двух цветах, и тот, и тот вариант. Чтобы вы могли не беспокоиться за сохранность своего пластика на бас-бочке. Кстати, касательно демпферов. Есть еще вот такая вот радужная, веселая вещь, демпфер на бас-бочку, собственно. Если не хотите использовать подушку, а хотите, чтобы все было красиво. Welcome. Так, также есть достаточно интересная вещь. Держатель для барабанных палочек на бас-бочку. Наверное, каждому случалось попадать в ситуацию, когда вы играете, и у вас... Вылетает палочка, ломается палочка, но нужно, чтобы в запасе поблизости где-то был дополнительный вариант. Соответственно, можно вот так вот это все закрепить и в подходящий момент палочку эту взять. Держатели для палочек есть в двух вариантах. Рассчитан каждый из них на два размера. Получается 5А, 7А, это первый вариант. И 5B, 2B, второй вариант. В комплекте идет ключик, который позволяет, собственно, закрепить это все на базу бочке Кроме того, есть достаточно интересные штучки для фиксации тарелок. Вместо стандартных путилок можем использовать вот такую вот вещь. Просто отжимается кнопочка. Тынц. Это все цепляется. И ничего у нас никуда не уходит. А у нас есть еще кое-что интересное для вас. Что еще хотим показать? Тренировочный пэт, который необходим каждому барабанщику, который хочет работать над своей техникой. Он у нас средней жесткости. Мы его можем закрепить на стоечку. Кстати, стоечки тоже приехали. Вот такие вот достаточно устойчивые. Цепляем наш пэт Занимаемся. Кроме того, поступило достаточно большое число чехлов для барабанных палочек. Есть небольшие, буквально на 1-2 комплекта, когда нет необходимости таскать с собой целую россыпь с различными картинками. такое... такое. Вот такой. Также есть более обширный, так скажем, вариант. Здесь уже можно разместить и щетки, и палочки, и еще куча всяких мелочухи. Кроме того, есть вот такая вот шикарная вещь. Это у нас тоже чехол для барабанных палочек. В офигительном чехле, который удобно носить, как сумку за плечом, за плечами. И вот такой вот он у нас внутри. Как говорится, дорого-богато. Также есть чехол для тарелок. Сюда входят тарелки размером до 22 дюймов. Есть отдельный карман внешний. И внутренние разделители. Достаточно плотный. Соответственно, ваши тарелки будут защищены от повреждений. И удобно носить. Потому что есть лямочки рюкзачные. И последнее, что хотим показать. Это чехол для малого барабана тоже достаточно плотный. И с внешним козыном тоже можно сложить различные мелочи. Спасибо за внимание.